Чья это красивая машина? Гели <решили> Уэйс Это машина Уэйса Уэйс Уэйс Известный министр Вау, Вау. А я нас ну Пойдем покупать вкусняшки Фатхава, вау, касрави, вау, вау, дамау, вау, вау, фатхава, вау, касрави, у. Уау в начале слова не дает ручку тому, кто слева. Уау в середине слова держится с тем, кто справа. И уау в конце слова тянет ручку тому, кто справа. Давайте запишем несколько слов, в которых есть буква УАУ. واو فتحة وزير مينيستر واو كسروي وشاح شرفك واو ضمه ورود روزي واو فتحة وورقة لسطوك لبمارك Вау, кесровый, уй, кааа, веревка. Вау, дон нау, удюй, лица. Уайс, вау, в середине слова. Это мужское имя. Халавиад. Слабости. в середине слова, лю лю жемчуг, с в середине и в конце слова, ню ню малыш, в середине и в конце слова, я я يا يا يا, يا, يا, أتا يا, أتا يا, يا يا يا دخل المزرعة أمين وقال قدم نظج لي قطين ناعم للعفي والسقيم وهو هنيء مريء اليقطين اليانع رباح للبائع ملذة للجائع للصحة نافع يحبه جارنا ياشر وأنا зашел в огород амин и сказал «Хм вот и созрела тыква, Альякотын, тыква, блаженство, как для здорового человека. Так и для того, кто болен. Спелая тыква. Это прибыль для продавца. Удовольствие для голодного. Польза для здоровья. Любит тыкву. Наш сосед яхер. И я. И моя семья. И еще многие люди. Я фатхая. Я кесрая. Я ех. Я Домаю Я ех. Ю, я в это я, я я слой, я и я помяю, я и Ю. Я в начале слова тянет ручку, чтобы дружить с тем гарфом, который слева. Я в середине слова дружу тем, кто справа и кто слева. Протягивает правую и левую ручку. И я в конце слова протягивает ручку в правую сторону. Давайте посмотрим, какие слова содержат в себе харф я. И Я уау. Жасмин. Какой прекрасный цветок. Составим предложение со словом ясмин. А вы найдите все буквы. Вау, и я в этом предложении. А мы обведем эти буквы в кружочки. Дювайрия и Зайнаб и Сауда Подобны цветам белого жасмина. Якут. Так называют такие драгоценные камни, как рубин, изумруд, сапфир, аметист. И еще такой якут. Ох, мне бы. Такие драгоценные камешки в кошелечек. Найдите харф «Я» и «Вау» в следующем предложении. Уадьгу Аюб юнил, тальякутиль азрак. Лицо Аюба сияет, подобно сапфиру. Юсуфи, мандарин, якупын, пыква. Составим предложение с этими словами, а вы найдите все руфы я и вау. Закария бея, мусая Муса рота. Уа я джели булья Закария продавец. Муса водит автомобиль. И доставляет тыкву и мандарины на продажу. Нур – свет. А еще Нур – это мужское имя. Составим предложение с этим словом. А вы ищите все харфы «Я» и «Вау». Дядя Нур записывает в диктофон свой голос. Юнус, мужское имя. И так звали одного из пророков. Пророка Юнуса проглотил худ кит. А затем Аллах его спас и взрастил для него полезную Тыкву, чтобы Юнус выздоравливал и набирался сил Составим предложение со словом Юнус Юсуфу и Юнусу я Юсуф и Юнус я спортсмены Ямиш Сухофрукты Зайтун Оливки Маруяму Тухибу зайтунан Ванаимунату Тухибу ямишан Маруям Любит оливки А маймуна Любит Сухофрукты Альяман Йемин это мусульманская страна На юге Аравийского Полуострова Алиюн <Слышко> Ва Якубу Саяды Русани Фильямани Инша Аллах Али и Якуб Будут учиться в Йемене если пожелает Аллах. Саудия, Саудовская Аравия, там в городе Мекка живет Амунур Дауду Райян Саюсе Ферони или Саудия. УАЛЯ ЗУРОНИЛЬ АММА НУРАН ИНШААЛЛАХ Дауд и Раян поедут в Саудию И навестят Амму Нура, если пожелает Аллах. Кто хочет быть героем нашего следующего мультика, то пишите нам свои имена. Наши сестренки и братишки, девчонки и мальчишки.